информации многие жители уже приступили так сказать, к расчистке. Мы поставили крупногабаритный контейнер для крупногабаритного мусора. То есть люди активно начинают снимать полы, снимают линолеум, все, что пострадало в результате подтопления. Вот, те квартиры, которые пострадали в результате пожара, их 6 штук, по ним пока еще работы не ведутся. составляются акты, все это актируется и принимается решение.